Всем салют! И сегодня у нас будет обзорчик на ресивер от мотора RB25DE Ну и давайте посмотрим, что тут у нас интересного. Вот так вот выглядит это все в сборе. На впуск от тут идет два ранера, которые уже заходят в сам ресивер. интересно, здесь стоит вот такая вещь, ресивер этот с изменяемой геометрией впуска, тут вот стоит заслоночка, Сейчас попробую показать, как это все. тут стоит такой аккуратор который работает от разряжения в коллекторе и заслонка открывается. То есть, как это работает? Вот у нас наш дроссель. Когда он закрыт, в ресивере вакуум большой. И вот эта заслонка, она у нас будет закрыта. Вот, пример у нас дроссельная заслонка закрыта. Вакуум в ресивере максимальный. Переборочка. Закрыто у нас. По мере того, как мы открываем дроссельную заслонку, вакуум в ресивере падает, и эта заслоночка открывается, делая ресивер, делая объем ресивера одним общим. Сам ресивер я примерно так промерил. По объему он где-то 2,5 литра, то бишь у нас объем мотора. Внутри у нас для переборочки сменяем геометрии тут 3. тут три это все выглядит сделано как будут дудками. в принципе гениальное инженерное решение использовать вакуум для управления объемом ресивера привет авто вас с вашими О, какой там 126 и следующий 127 двигатель пошли с электронным управлением изменяем объем ресивера который толком нихуя не работает тут все от вакуума все как говорится гениальное просто вот так выглядит у нас ресивер имеет довольно длинные патрубки вот они тут входят в ресивер и вот тут вот они идут на головку тут у нас идет подогрев ресивера ну даже не ресивера скорее вот этих патрубков Если мы захотим управлять вот этим аккуатором который работает у нас от вакуума. Тут у нас идет вакуумный шланчик, И в него можно вставить соленоид для управления бустом. Допустим, и сделать управление на ардуинке. И все это будет отлично работать. Ну или если у вас мозги поддерживают такую функцию очень хорошо. Подача воздуха к у нас идет Отбросили. Дальше идут два вот таких раннера. И уходят они в ресивер. Так вот у нас это выглядит раннера Тут зачем-то такая вот. На всем протяжении ресивера идет желобок, а с этой стороны, кстати, его нет. К слову, этот ресивер, скорее всего, и неплохо себя покажет на турбомотор, если его поставить единственное. Вот этот аккуатор работающий от разрежения, нам нужно будет поменять на аккуатор который будет... Ну, допустим, аккуатор со старой турбины, который будет срабатывать от повышения давления. То есть, что у нас получится? Когда у нас турбина еще не раздулась, у нас переборка будет закрыта между частями ресивера, а когда турбина выйдет на буст и пойдет давление, акватор откроет переборочку и по поводу доработок этого ресивера ну, допустим те же запилы убирание ступенек вот я выровнял прокладочку прокладочка у нас уже обжатая уже стояла на моторе и ступеньки тут я ебут это к слову про то, что кто говорит, что японские моторы, там все охуенно подогнано. Все замечательно. Но вот такая вот там ступенька. Спорю в ГБЦ такая. Еще. А у нас еще соединение есть вот тут. С вот этой штукой, блядь. И соединение у нас идет еще вот тут. Тут тоже стопудовая ступенька. Ну и сами посчитайте, сколько у нас двигатель терять наполнение из-за таких ступенек. Ну, вот такой кратенький у нас обзорчик. Кому что конкретно будет интересно, спрашивайте в комменты. Могу снять отдельное видео конкретно по каким-то там частям.